Белозерная кукуруза «Гласял». Средний срок созревания порядка 76-78 дней. Идеально белая, если растить в пространственной изоляции. Если растет рядом с другими кукурузами, слегка переопыляется и становится вот таким биколором. Белая с преобладанием белого цвета и вкраплениями нежно-желтого. 22-23 сантиметра в диаметре 4,8-5 сантиметров. На сегодняшний момент это на вкус самая сладкая и самая сочная кукуруза в мире.